Итак, всем привет Пришла посылочка из Китая Заказывал э, Камеру э, Регистратор Машину Сейчас посмотрим Так. заказывал заднюю камеру, чтобы была передняя и задняя камера, плюс фиксатор. Посмотрим, куда его можно крепить, что это за ерунда. Так, вот такая. Как бы 4К, да, но заказывал для того, чтобы именно камера, чтобы был GPS, Wi-Fi и ночная съемка. Вот такой ссылка на камеру и продавца будет под видео в описании переходите смотрите характеристики тоже думаю тоже если захотите там все есть в описании все характеристики все камера быстросъемная Как бы можно заднюю парковку там показывает, но мне это не нужно. Мне главное, чтобы была съемка с обеих камер. Так, ну. Китайцы рекламируют, как всегда, свою страну. Инструкция на английском. И на китайском. А, есть вот, есть русский. Так что можно будет разобраться. Первую половину видео сниму э, как распаковка, а потом уже будем, когда установлю машину, тоже еще покажу, приложу видео. Здесь у нас так в комплекте идет USB зарядка от прикуривателя кабель я не помню я заказывала или 6 или 10 метров кабель для задней камеры так это присоска еще крепежи какие-то наверное с возможностью если на руль там либо я так понял на мотоцикл либо еще куда-то ну мне главное чтобы была задняя камера которую я заказал сейчас посмотрим если она в комплекте потому что это было основное что мне надо так камеры в комплекте задние нет Ха, интересно интересно интересно будем разбираться так Батарейка здесь должна быть. Так, батарейка есть. Ага, карточку памяти. Сейчас поставим. Итак, э, подключил зарядку. Вот здесь включается Power. Сбоку флешку поставил на 64. Получается, ну, настройки произвел. Вот здесь настройки включаются. Ищет GPS. Вот. Перевел на русский язык. Там был английский. О настройках просто разобраться. Вот здесь включается... Видеокамера задняя, вот именно заднего вида камера, и она не пришла. Я не знаю, либо продавец не положил, положил, ну короче положил все, все. Вот это, кстати, я говорил, что это задняя цепляется, это на самом деле передняя. Вот здесь на руль можно, на мотоцикл, на велосипед цепляется вместо присоски. Короче, заднюю камеру продавец не положил. Я открыл спор буду разбираться возможно закажу естественно они как всегда предложат закрой спор мы вам пришлем отдельно но никогда на такое не ведите всегда обманывает поэтому спор до конца деньги забрали и купили себе отдельно все так что открыл спор буду разбираться и нужно будет докупать отдельно заднюю камеру сюда